Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В шести километрах от моего дома находится лыжная трасса Сметсерс Силс, на которой сегодня проходит чемпионат Европы и мира по лыжному ориентированию. Давайте пойдем посмотрим. В этом году Латвия является одним из ключевых центров в календаре соревнований по зимнему ориентированию на лыжах. Целую неделю в мадоне проходило одно из самых масштабных мероприятий в этом зимнем сезоне. Чемпионат Европы по лыжному ориентированию – Чемпионат мира по лыжному ориентированию среди юниоров и Чемпионат Европы по лыжному ориентированию среди молодежи. Я посетила мероприятие 4 февраля, чтобы посмотреть, что же делают спортсмены на Сметерской трассе. Сегодня довольно холодный день в городе Мадона. я приехала, чтобы посмотреть на соревнования, которые проходят здесь, и это международный турнир по ориентированию на лыжах, и команда из разных стран участвует в этом мероприятии. В этом году в Мадону приехали команды из 16 стран ⁇ Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Казахстана, Румынии, Швеции, Швейцарии, Турции, Украины и Соединенных Штатов Америки. В соревнованиях приняли участие 129 мужчин и 103 женщины. We cannot say 100% that Sweden has won. We cannot say that Estonia will take the silver and Switzerland bronze. It depends and it's a very open question. Those four nations, it looks like that other nations, like Finland or Switzerland, or Switzerland, yes, Finland and Czech Republic, losing too much time and it's not possible to regain otherwise Estonia, Switzerland or Norway must make a huge mistake. Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах является официальным мероприятием, на котором присуждаются титулы чемпиона мира в спортивном ориентировании. Чемпионат мира проводится каждый нечетный год. Первый лыжный чемпионат мира прошел в 1975 году. No, but ladies and gentlemen, historic medal for Estonian team! Daisy has won three previous disciplines, three medals, three goals for her. But now for the first time Estonian team in history takes the medal of the women's side. First medal and that's the silver. And in Estonian team we had today Sweden, Estonia, Switzerland. That's the top three teams. Sweden is on the second and second, Switzerland, third. The Sweden is not in the middle of the division the the medal in the second, and now the first one the second. And the first medal is in the first place. And the first medal is Спортивное ориентирование в Латвии имеет давние традиции. В этом году Латвийская федерация спортивного ориентирования отмечает свое 60-летие, хотя первые рекорды соревнований по спортивному ориентированию относятся аж к 1936 году. В этом году соревнования проходят в Мадонском регионе. Общая протяженность подготовленных мадонцами лыжных трасс в окрестностях города Мадона составляет 100 километров. Мадона – это спортивный и зеленый регион Латвии с населением около 22 тысяч человек. А расположена она в восточной части Латвии в 170 километрах от Риги, столицы Латвии. Живем мы в экологически чистой и естественной среде, на территориях, охраняемых Европейским Союзом. Один из самых популярных регионов зимнего отдыха в Латвии. В его основе лежит стойкость снежного покрова и холмистой местности, а также ложные трассы, устроенные в соответствии с требованиями как для отдыха, так и для соревнований. Ложное ориентирование увлекательно своей динамичностью и смелым и способным Спортсменам приходится быстро принимать решения в запутанных лабиринтах ложных трасс и периодически быстрых спусках. Для того, чтобы мероприятие состоялось, мадонцы проделали огромную подготовительную работу. Гонки были захватывающими и достаточно сложными с технической точки зрения. В борьбе за победу участники должны были обладать острым умом и быстрым шагом. Спортивные организаторы Центра спорта и отдыха Сметсера Силс могут гордиться опытом организации чемпионатов Латвии, Балтии, Скандинавии, Европы и мира по лыжным гонкам и лыжероллерам, по биатлону и спортивному ориентированию на лыжах. Czech Republic battling for the fifth place, yeah, Pips was mixed team, not counted, so Czech Republic will take the fifth place. Last year, they had only first two legs, with Hlavatova and Hrastova in those first two legs. And now this year Hlavatova and for minutes behind, and here comes Finland's athlete. Много молодых спортсменов, много запаркованных автомашин, все домики заняты. Кроме того, тут есть несколько специально размещенных таких э, э, сконструированных домиков, не только вот эти, вот там за моей спиной и спортсмены живут. Погода морозная, но тем не менее достаточно приятная, потому что снег, я думаю, что для лыжников хороший сегодня. Город имеет замечательные лыжные традиции. С 1930 года в Мадоне проводятся национальные соревнования по беговым лыжам, а с 1961 года в Мадонской спортивной школе действует лыжная секция с программами лыжных конок и биатлона. Эта спортивная школа подготовила также участников Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону, которые прославили имя Латвии по всему миру. И наш город Мадонна – это не только город танцоров, но и город спортсменов. Очень много э, туристических баз, э, лыжных баз. Это самая большая здесь мастерская база, но есть и другие, где можно приезжать, кататься на лыжах или э, тренироваться. Путешественники предпочитают посещать природные объекты и предприятия сельского туризма, участвовать в культурно-массовых мероприятиях и спортивных мероприятиях, а также знакомиться и наслаждаться продукции местных производителей – сырами, карамелью, ягодными леденцами, винами. Я вам расскажу еще много интересного. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.